Всем доброго и прекрасного дня! Я очень рада, что мы все здесь вместе собрались. И сегодня мы с вами поговорим про запах денег, про эфирные масла, которые нам помогут в вопросах изобилия и богатства. Для начала я представлюсь. Меня зовут Анна Переломова. Я закончила Новосибирский государственный университет и сразу уехала после этого в Китай свободно разговаривала на китайском, на английском языке, очень много работала в сфере торговли, открывала свои экспортно-импортные компании э, с нуля, э, долго ими рулила, э, перекидывала миллионы, занималась возвратом налогов и все в таком, в таком духе. Вот. И потихонечку начали появляться дети, я не прекращала работу, продолжала жить в Китае, и именно с, когда появились дети, появился вопрос того, как заботиться о здоровье, вот, потому что я уже очень много лет живу без антибиотиков и без каких-либо там аптечных препаратов, но одно дело, когда отвечаешь за себя, другое дело, когда еще рядом маленькое создание, и, конечно, неизбежно встает вопрос всех всевозможных детских болезней, и встал вопрос, как помочь детям натуральными способами, и там как раз мне мамочки подсказали, что многие пользуются эфирными маслами. В этот момент сбылась моя давняя очень мечта, потому что очень давно хотела познакомиться с эфирными маслами, но было несколько неудачных опытов и, и тут меня познакомили совершенно с, с потрясающими женщинами. Одна китаянка, собственно, Арома, Аромашкола Скарлетт Чой, это то, та основа, которая, собственно, у меня, появилась у меня в знаниях про эфирные масла. Вот, она совершенно удивительно и глубоко знает много очень всего про эфирные масла и прекрасно с этим делится. Неоднократно потом приезжала впоследствии в Новосибирск с мастер-классами. Вот, и... И русская тоже еще одна женщина, которая очень много переводила с китайского языка про эфирные масла, в общем, много давно занималась ими, и вот они стали такой моей основой. И после этого, после этой встречи волшебной, я выкинула все остатки своих лекарственных средств, которые у меня были, и уже стала пользоваться полностью эфирными маслами. С точки зрения здоровья и предпочитая всячески профилактику, чем лечение, ну, в таком контексте, собственно, к ним прикоснулся. Сейчас уже ну, три года полноценного ежедневного использования, они в моем опыте, я с удовольствием этим делюсь. Вот мы сегодня с вами поговорим, собственно, в начале о том, что такое эфирные масла, как вообще они работают, какие есть там нюансы, связанные с эфирными маслами и в конце, собственно, вы узнаете то, какие эфирные масла могут нам помочь в нашем денежном вопросе, в том, чтобы двигаться вперед по денежной нашей лестнице. Вот. Я не буду проговаривать все, что написано на всех слайдах. Я постараюсь вам, наоборот, больше дать информации параллельно, потому что это вы можете прочитать и увидеть. Вот. Кстати, вот здесь сразу вы можете... Первый вопрос, который часто возникает у людей, с чем, собственно, эфирное масло отличается там от обычной травки, которая... У нас растет там в огороде, да. И если возьмем там тоже эфирную массу, эфирное масло мяты. Вот у меня есть пучок, и, наверное, это гораздо лучше. Вот. Во многом да, но вопрос в том, что в эфирном масле сохранена просто вся жизненная сила, эфи, эфи, вообще, вообще растение. Вот. Эфирное масло регулирует вообще в принципе жизнь растения во всех его сферах. И то же самое оно может подарить нам. В эфирном масле в одной капельке содержится огромная сила, огромная концентрация. И вы можете увидеть, что одна капелька эфирного масла перечной мяты равна 28 чашкам э, чая, с перечной, с, чая с мятой. Кстати, напишите в чате, кто очень... Очень любит часть мята с мятой очень интересно узнать я очень люблю мятный чай тоже вот и Эфирное масло, собственно, оно нам может подарить вот всю, всю ту мощь, которая в нем есть, которая в нем заложена. И вообще эфирные масла, они маслами называются только, по, только поскольку, поскольку вот эта сама вот эта структура изначально, она масляная, они не растворяются в воде, вот, но они полностью исчезают, улетучиваются и не оставляют ну, каких-то жирных следов. Это полностью легколетучие ароматические соединения. Вот. Эфирные масла, как они вообще воздействуют? Кто? Напишите, напишите в чат, кто уже как-то сталкивался с эфирными маслами. Кто что-нибудь знает о них, поставьте плюсики вот и минусики кто не знает совсем ничего. Казалось бы, ну что, может сделать аромат. На самом деле он попадает к нам через носовую полость в, в лимбическую систему нашего головного мозга, а это одна из самых древних систем нашего мозга, которая работает с нашим бессознательным и позволяет, собственно, решать очень-очень многие вопросы. Через лимбическую систему попадает, дальше она дает уже направление в конкретные органы, в, конкрет, в конкретные, клетки нашего организма, и эфирные масла направляются именно туда, где они наибольше нужны. Они селективны, они, не, то есть они сами знают, что нужно, то есть они, как можно сказать, в теле видят определенные такие клеточные мишени и приходят именно туда. То есть одно и то же эфирное масло может как полностью восстановить и защитить клетку нашего организма, так и полностью ее убить, если она не подлежит восстановлению и уже ну, то есть это будет лучше, соответственно, для нашего организма. И это такой, получается, очень интересный механизм, что нам не нужно, нам не нужно заранее что-то там знать и контролировать, как, например, там, с теми же вот аптечными препаратами, когда, если, например, у нас там низкое давление, то нам нужно пить препараты именно там от низкого давления. Здесь такого нет, потому что все эфирные масла, они, в принципе, приводят наш организм в баланс, вот, и если у нас вопрос с давлением, то мы, соответственно, можем эфирным маслом решить этот вопрос, и неважно, повышенное оно или повышенное, оно просто придет в норму, и это очень, очень, очень хороший инструмент, Итак, собственно, за счет того, что они работают с нашей лимбической системой, работают с нашим бессознательным, они также воздействуют абсолютно на все наши эфирные тела, на всю нашу матрешечку, если мы говорим про энергетическую сторону вопроса, и, соответственно, могут решать также и большое количество эмоциональных вопросов, психологических и так далее, и так далее. Вот, то есть вот за счет вот этой работы на всех уровнях они могут нам быть полезны абсолютно во всех сферах, абсолютно каждому можно найти что-то, что, что вот, ну, эфирное масло поможет, поможет решить. Вот. И э, перейдем к способам использования. Как, собственно, можно с ними взаимодействовать, с эфирными маслами? Э, мы можем, во-первых, воспользоваться сухой ингаляцией. Э, что это значит? Э, мы можем капнуть, допустим, там, на какое-нибудь деревянное изделие, от него будет пахнуть на себе ладошки, в сделать э, ладошки домиком, закрыть глаза, потому что пары эфирных масел могут быть достаточно сильными, и подышать глубоко из ладошек. И в любом случае, если вот просто сделаем даже просто три глубоких вдоха, три глубоких выдоха вот, с эфирным маслом, почувствуем вот этот аромат, немножечко на секундочку остановимся, это остановки всегда будут очень очень важны, это очень помогает перезагрузиться, и плюс будет работать сам аромат с с вами, с, вашими, с вашим настроением, с, с вашими там раз, различными вопросами. Вот. Это всегда очень полезно, это, как знаете, как для лесоруба на, на, наточить топор. То есть вот эта вот секунда, она может быть очень-очень важна в вот этой остановке. Вот. Влажная ингаляция – это когда мы в на, на теплую водичку капаем несколько капель эфирного масла и можем точно так же подышать. А, это пр прекрасный способ, когда нужно именно воздействовать на дыхательные пути. Вот. Также можно капнуть эфирные масла в диффузор, и он, соответственно, будет уже устраивать атмосферу а, в нашей комнате. А, вот. У меня, кстати, тоже сейчас включен диффузор, и вам не, не, он далеко стоит, чтобы не мешать записи. Вот, но э, в любом случае, в общем, это прекрас, прекрасный способ. Э, наружное применение. Наружное применение, когда мы применяем масло непосредственно на, на какую-то часть тела. Вот здесь очень важно соблюдение правил предосторожности, о них мы в следующем поговорим чуть-чуть след... позже. Вот. Еще, возможно, внутреннее применение. Этот способ применения, он самый-самый спорный. Очень многие школы спорят по этому поводу, потому что есть приверженцы того, что это нужно и эффективно, есть приверженность того, что это категорически нельзя делать, потому что это очень опасно. Вот. Но я вам просто рассказываю все способы, которые есть возможные. Я всегда за золотую середину и за такой осознанный подход к любым вопросам. Вот. Такое, такое тоже возможно. И еще так, можно сказать, это тоже подпункты к наружному применению. Это массаж с эфирными маслами и ванна с эфирными маслами. Массаж, он, конечно, очень, очень прекрасен с эфирными маслами, потому что же помогает больше расслабиться и либо больше воздействовать на тот вопрос, с которым конкретно вы пришли. Может быть, там это там, мышцы связки, связки кости и так далее. вот В этом случае эфирное масло просто Добавляется несколько капель тому базовому маслу, с которым делается массаж. А ванны а, тоже прекрасный способ расслабиться. А, в этом случае эфирное масло капается либо предварительно на соль, которую мы будем добавлять в ванну, можно на ту же пену, а, либо, в, например, столовую ложку молока капнуть одну капельку и растворить в воде. Для этого будет более чем достаточно и а, наслаждаться ароматом и эффектом. Так вот, в, когда мы говорим про использование эфирных масел, очень-очень важны меры предосторожности того, как именно мы ими, используем, мы ими пользуемся. То есть очень важный момент, это то, что вот представляете, вот эта вот мощная-мощная сила внутри одной капельки. И очень важно, если мы используем какое-то наружное применение, обязательно разбавлять эфирными маслами, О, эфирные масла базовыми маслами. Что такое базовые масла? Это все растительные масла, то есть это может быть кокосовое масло, оливковое, миндальное, масло виноградной косточки. То есть что-то, что вы очень любите, и туда достаточно будет там, добавить одной-двух капелек. Вот. Такая доза, которая даже в принципе приемлема для младенцев это на столовую ложку базового масла капнуть одну там две капельки эфирных масел вот этого достаточно для начала если там уже опытный пользователь можно чуть-чуть увеличивать концентрацию но всегда стоит делать это с разбавлением и обязательно проверять на каком-нибудь чувствительном ну, на каком-то участке тела насколько чувствительна ваша конкретно кожа к эфирным маслом вот это может быть сгиб локти здесь более чувствительная кожа и посмотреть буквально в течение нескольких минут есть какая-то реакция или нет вот. И обязательно соблюдать питьевой режим. Эфирные масла, они помогают ну, вместе с собой забрать, выводить все ненужное из организма. Вот. Все ненужное я имею в виду вот, ну, вот по, по ситуации. то есть, есть эфирные масла, которые даже выводят тяжелые металлы из организма. Вот. И, соответственно, соблюдать питьевой режим, лучше побольше действительно пить водички для того, чтобы лучше... Лучше вот это вот все выводилось. Вообще, в целом, обычные эфирные масла порядка, ну, через 2 часа уже покидают наше, наше тело, то есть полностью вот проходят весь вот этот путь, который мы рассматривали раньше, и через 2 часа полностью выводятся из организма. Иногда чуть подольше, иногда чуть побыстрее, но в среднем так. Вот, в случае, если употребляются, ну, то есть масла, мы делаем там те же ингаляции, дышим влажные либо а, принимаются внутрь то, то в этом случае используется только а, стеклянная и керамическая посуда это тоже связано с тем что эфирные масла все на себя забирают а, плохое ненужное вот и конечно пластиковые стаканчики в этом случае не подойдут потому что там а, с ну, сильно плохая вот эта вот, да, низкопробная, так сказать, пластмасса используется. Пластиковые тары могут быть использованы, если они наилучшего там качества среди пластмасс. Вот. Всегда используйте маленькие дозировки, потому что в эфирных масла главный принцип, это лучше меньше, но чаще, лучше вот каждый день там по чуть-чуть подышать немножечко эфирными маслами, чем там сразу 10, 10 капель капнуть и думать, что все, вопрос вопрос решен, нет, то есть у них есть вот такой небольшой накопительный эффект в том числе. Вот. И очень важно избегать попадания на слизистые, то есть глаза, уши, нос. Эти вопросы, вот, связанные с глазами, там ушами, можно тоже прекрасно решить с эфирными маслами, но нужно знать свои нюансы, и поэтому с этими местами нужно быть сильно осторожными. Вот. И еще крайне важный вопрос, который обязательно необходимо озвучить, прежде чем пользоваться эфирными маслами, это качество эфирного масла, потому что на самом деле основной вопрос, который мы должны себе задавать, это не то, какое именно мне масло использовать там в данной конкретной ситуации, а то вот бутылек с моим эфирным маслом это действительно натуральное чистое эфирное масло и я действительно получу тот эффект, который я хочу от него получить, вот, потому что в любом случае даже если вдруг вы ошибетесь с эфирным маслом, то есть ну как по большому счету нельзя ошибиться с эфирным маслом вот что я хочу сказать потому что она в любом случае придет и поможет именно там где она может помочь если она нигде не может помочь она просто будет выведена из организма и в этом их огромное огромный плюс так вот просто запомните что в 10 миллилитрах эфирного масла лимона содержится 30 лимона ну, то есть в смысле из 30 лимонов получили получая 10 миллилитров масло. И какой же у нас путь? Вот для того, прежде чем мы держим эту баночку у себя в руках, да, с эфирным маслом? Так вот, там те же самые лимоны на примере лимон рассмотрим. Можно. Можно эти лимоны купить в Китае, которые все там после укольчика, допустим, пять раз в год получен урожай. Можно купить на прекрасных там солнечных полях Италии, которые находятся в 100 километрах от любой дороги, там нельзя на машине, допустим, проехать, прекрасные экологические обстановки, страна произрастания естественная. И там уникальный, уникальный продукт. Вот, конечно, от этого будет сильно зависеть и само эфирное масло на выходе. Вот, очень важен у каждого, у каждого абсолютно растения есть какой-то период, когда эфирное масло в нем наиболее мощное, наиболее... Ну, с, и, имеет все-все-все необходимые свойства и элементы, которые нужны для человека. И, конечно, нужно это время знать, это время учитывать, но далеко не все производители могут себе позволить это учитывать. Вот. И, например, там, ту же лаванду можно собирать всего 20 дней в году, а все остальное время она не будет подходить для э, использования человеком ну, не будет настолько там, безопасно, не будет настолько насыщено всеми необходимыми элементами. Вот. И у каждого растения есть много-много-много своих таких нюансов, и очень важно, чтобы производитель это учитывал. Вот. Потому что большинство производителей не просто ну, покупают у каких-то вот, ну, поставщиков товара, они не знают вот, всей вот этой вот предварительной, тут, э, предварительной цепочки, откуда вообще что пришло. И э, от этого очень сильно зависит состав, потому что э, Эфирное масло это такое, что очень живое, то есть это не что-то вот такое стабильное, что никогда не меняется. И в этом, собственно, его огромный плюс, и именно это помогает ему бороться там каждый раз с разными, помогает бороться иммунитету с разными там вирусами, потому что оно меняется каждый раз, то есть в зависимости от того, какие -то погодные условия, даже от года в году, вот этот состав эфирного масла может немножечко отличаться. И важно, чтобы производитель, Проводил тестирование того, какое, какое у него непосредственно пришло сырье, все ли получилось правильно в процессе получения, все ли там сохранены вот этот состав химический, все полностью ли он сохранен таким, какой, каким он должен быть. Вот, и... Одно дело, что просто некачественное получение, а другое дело, что очень часто одни масла подменяются другими, то есть, грубо говоря, фальсифицируются, потому что, например, несколько эфирных масел, они могут быть очень схожи по химическому составу, там тот же лемонграсс, он очень дешевый в получении, одно из самых таких дешевых эфирных масел. И оно всего там на один элемент химически отличается от масла милиции. А масло мелисы – это одно из самых дорогих эфирных масел. Мелисы нужно несколько тонн для того, чтобы получить там один миллилитр масла. И поэтому у него, и у него очень крошечный период, знаете, вот этот с момента сборки до момента получения эфирного масла должно пройти там не более получаса, иначе потом эфирное масло просто не получится, настолько быстро оно выветривается из растения. Вот, и... А, получается, что... А, немножко потерялась, простите. А, получается, что на... важно учитывать вот эти все моменты. А, важно, чтобы производитель сделал вот эти тесты того, что действительно а, все химические элементы сохранены в этом эфирном масле, и можно его выставлять на рынок. Так вот, а, лемонграсс и мелисса, вот я вспомнила, а, отличаются всего на один элемент, и очень многие производители грешат тем, что, ну, просто добавляют э, к лемонграссу вот этот химический элементик небольшой и пишут уже, что натуральное масло мелисы. Натурально, натурально из лемонграсса, но мы никогда не получим тот эффект, который мы можем получить от мелисы, потому что это лемонграсс. Вот, и э, там вот этих вот нюансов... Э, вот этой природной химической составляющей да, что никогда ни один человек не сможет это повторить искусственным путем просто просто невозможно вот. и поэтому это очень важно очень важно учитывать и когда мы говорим о покупке натурального эфирного масла вспомните что вот 10 миллилитров 30 лимонов скажите может это стоить 100 рублей в аптеке. Вот будьте, пожалуйста, очень осторожны, обязательно читайте по поводу производителей эфирных масел и выбирайте тех, кто вам действительно отзывается по своим вот тоже принципам того, что, что вообще они несут на рынок, какую, какую идею, какой, как, ну в общем, да, какая их основная миссия, вот я вспомнила это слово. Важно также проводит ли производитель вообще, в принципе, исследования про эфирным маслам. Что я имею в виду? Например, сейчас уже проведено, там, проведено более 10 тысяч различных исследований официальных с эфирными маслами. Это больше переходит уже в доказательную медицину. В Америке уже существует клиники, где эфирные масла применяются на, на, на равне с традиционным в нашем понимании лечением, вот и они пользуются уже большой популярностью. А что я говорю про исследование то есть например возьмем масло эфирное масло туи если вот прямо сейчас кто-нибудь из вас загуглит вы увидите что это масло очень токсично с ним нужно быть очень осторожным там дай бог там оно окажется рядом с детьми это все прям просто очень очень аккуратно хотя при этом у него огром, ну, огромное количество прекрасных свойств и оно много в каких сферах может быть применено но тут момент очень важный такой что если компания делает исследование да, с эфирными маслами, то этот вопрос можно решить. Обычно эфирное масло, масло ТУИ получают вот из шишечек, там, из побегов, и там действительно очень большая концентрация вот этого вредного вещества. А если его получить из корней, то там этого вещества не будет практически. То есть будут какие-то минимальные дозы, незначительные, которые безвредны для человека. Вот. И вот это вот очень важно, продолжать эту тему для производителей, исследовать, усовершенствовать, улучшать, чтобы мы получали с вами максимально хороший продукт. Вот. Поэтому всегда следите за чистотой эфирного масла, за тем, какого производителя вы берете. Обязательно этот вопрос изучите, прежде чем приступать к использованию, особенно если мы говорим про наружные и там тоже внутренние применения. Вот, и теперь мы переходим, собственно, к тому самому интересному, для чего мы с вами собрались. Вы уже, уже было много зарядок на тему того, что очень многие вопросы, то, что казалось бы не связаны там с психологией но тем не менее психология решает то есть что связано с какими-то нашими там, внутренними блоками которые мы не осознаем не видим но когда мы их находим и убираем да, из себя у нас просто случается какой-то прорыв по кругу вот и собственно эфирные масла они могут быть на этом этапе большими помощниками в решении там тех же психологических вопросов вот и самое главное, что вот они работают даже тогда, когда вы, собственно, ну, вам не нужно там знать, вот мне нужно брать вот этот блок, вот этот блок и вот этот блок. А, то есть просто вы нюхаете там ара, вот это вот, вот эти те ароматы, вдыхаете, которые вам больше всего нравятся, они уже сами решают эти вопросы, если они у вас есть. И это прекрасное свойство эфирных масел. Вот, и как в любой работе психологической, когда мы вот хотим поработать с каким-то вопросом, всегда нам нужно вначале продиагностировать, да, вопрос понять, что именно нас беспокоит, провести терапевтический блок. Ну, собственно, вот здесь вот, ну, я просто, понятно, что вопросов, которые могут там блокировать вот это вот наши, наши финансовые потоки, их гораздо-гораздо больше, я просто выбрала там часто такие встречающиеся на этот момент, на этот счет. Вот, вот этот вот вопрос терапевтический вот могут решить вот данные эфирные масла. Вот. и дальше а, происходит там следующий блок, соответственно, наполнение а, и уже м, создание для себя новых м, способов мышления, да, то есть новых алгоритмов, новых цепочек взаимодействия. А, так вот, как, м, как не запутаться в этом огромном количестве всего? Вы пока можете там скринить экран, чтобы запомнить, допустим, что, что с чем работает, но я расскажу такой очень важный момент. Что на самом деле наше тело знает лучше всего, что нам надо. И э, вы можете взять там, бутылек с эфирным маслом, любым, его понюхать. И э, момент такой: если вы чувствуете, Вау, какой аромат! Я хочу еще, хочу еще нет нет, нет забирайте просто супер класс Я обожаю этот запах, значит. Этот, вот это масло конкретно, оно вам очень нужно, это значит, что оно может решить ваши вопросы, которые у вас сейчас какие-то есть, и вы готовы к их решению то есть это не обязательно, что у вас там список должен быть вопросов, то есть просто в принципе что-то, что, -то, что вот, вот сейчас в жизни назрело, вот, и, и вот эта работа, она будет очень во многом очень даже такая незаметная, то есть просто поскольку эфирные масла работают со всеми нашими эфирными телами, вот, просто будут появляться нужные люди, случаться какие-то события, приходить в жизнь, что-то такое новое, интересное, что вот вам поможет вот эти вопросы решить, вот. А второй момент, это если вы нюхаете эфирное масло и кажется, боже, какой кошмар, это просто, это просто жуть, уберите от меня и дальше вообще близко, чтобы я этого больше не чувствовала. Вот такое сильное отторжение эфирного масла любого аромата говорит о том, что оно тоже вам очень сильно нужно что оно тоже может решить ваши вопросы, которые у вас есть, но вы еще не готовы к решению этих вопросов. И это такая очень интересная диагностика для вас. Вот э, Есть очень много информации на тему того, какое, какое каждый из ароматов э, дает вот, положительное решение вопросов, там проработку отрицательных моментов. Это все можно узнать, и вот с помощью вот такой простой диагностики с ароматами можно можно увидеть, собственно, с чем работать, то есть это работает в обе стороны, можно сказать, вот, и если вам запах абсолютно нейтральный, ну, да, вкусно, ну, спасибо, ну, не вызывает никаких эмоций, значит, собственно, это, ну, не в смысле, что оно вам бесполезно, это эфирное масло, просто оно не решает каких-то острых вопросов на, на текущий момент, и еще самое интересное, это то, что со временем, это все меняется, наши предпочтения меняются. То есть и вот эту диагностику можно проводить достаточно часто. То есть то, что нам нравилось, от чего мы просто безумно кайфовали вот в какой-то тот период, чуть позже нам может стать абсолютно нейтральным. И если вот как раз посмотреть, какие вопросы это решает, мы можем увидеть, что с нами действительно это уже случилось, это уже произошло, это уже проработалось. Так вот, если мы перейдем к наполнению, то вот следующий, следующий слайд для вас как раз по поводу того, что может вот нам дать а, такой бодрости, ясности, вдохновения, вот, и еще такой небольшой лайфхак, чтобы помочь вам ориентироваться в огромном количестве там эфирных масел, потому что каждый аромат, там, тот же, например, лимон, он решает огромное количество вопросов, то есть просто есть что-то, что он решает, так сказать, лучше других, ну, считается как например эфирное масло лимона лучше всего работает с очищением и неважно какого плана это очищение то ли мы там капнули жирное пятно на рубашку и капнули сверху масло лимона и у нас скорее всего не останется следа вообще после этого ну немножко зависит от структуры ткани на разных немножко по разному реагируют, но чаще всего не останется потом следа вообще, и то же самое касается мусора в нашей голове, когда мы хотим просто очистить наши мысли, мы тоже можем использовать масло лимона, вот, и оно абсолютно во всех сферах будет работать как такой мощный очиститель, вот. и кстати, наверняка многие заметили, что там тот, же, тот же фейри, в первую очередь, был именно с лимоном, когда он только появился, вот, тоже не зря, все не случайно, вот такие особенности. А, так вот, у, есть... А, можно, можно выделить просто таких пять основных а, групп. А, первое ⁇ это корни. И там, те эфирные масла, которые получаются из корней растений, из ствола растений, они очень хорошо помогают нам стабильности, спокойствию, нахождению какого-то внутреннего стержня, уверенности. То есть вот, достаточно легко ориентироваться, потому что это ну, достаточно так, то есть понятно, нужно чуть-чуть глубже заглянуть в суть. И это уже можно увидеть. Все специи, они помогают работать там с пищеварением, желудочно-кишечным трактом, со всеми вопросами, связанными с, с этим счетом. Вот все листья, то есть листья это дыхание растения, правильно? Листья, соответственно, помогают нам решать решать вопросы дыхания. И нам легко выбрать в этом случае, то есть уже там мы знаем, что там эвкалий, лавровый лист, там тоже та равенсара, там тоже та перечная мята, это все будет хорошо для нашего дыхания. Вот а цветы, цветы это всегда красота, это нежность дерева, это просто просто красивейшая фантастика. Так вот, конечно, это же это именно цветы решают вопросы женственности, вопросы красоты. А, очень многие сейчас, собственно, все косметические компании используют цветочные эфирные масла в своих продукциях для, для, для того, чтобы мы просто с вами сияли каждый день. Вот. И плоды, все эфирные масла, которые получены из плодов, плоды это детишки, деревьев, там растений и так далее, то есть это то, что дарит радость, то, что дарит счастье. Все плоды, они будут помогать нам чувствовать себя счастливыми и как-то не унывать и так далее. Вот, вот такой, такой небольшой лайфхак, который вы можете для себя использовать. А теперь напишите, пожалуйста, в чат, кто заметил, какие эфирные масла повторяются и на том, на предыдущем слайде, где мы говорили про блоки, и на этом слайде, который мы говорим про вдохновение. Кто-нибудь заметил, кто-нибудь активный, напишите. Есть ли какие-то, которые вам показали, что есть и там, и там, и их много. Ждем полсекундочки. Просто еще тоже вот одна прелесть эфирных масел, это в том, что... Ну, то есть я уже так или иначе об этом говорила, что нам не нужно знать вот конкретно, да? то есть это не должна быть какая-то, ну, в общем, это не точка, это движение, эфирное масло, это вот жизнь. Вот. Нам не нужно знать, какой конкретно блок, нам не нужно знать, чем конкретно нужно вдохновиться. То есть одно и то же эфирное масло, оно будет решать вопрос с двух сторон. Вот, Оно будет помогать и там, и здесь. И, и это прекрасно. Кто-нибудь заметил, кто-нибудь смелый, тишина ну ладно В любом случае в общем сейчас я просто перехожу на следующий слайд и вы увидите то, то самое интересное то есть какие именно эфирные масла уже помогают нам непосредственно в какие считаются денежными которые вот нам привлекают вот эти энергии энергии денег помогают нам решить вот все вопросы то есть это не неважно и с чем-то расстаться помогают и нужное приобрести. Ой, да, все правильно. Так вот, самый-самый-самый денежный аромат – это пачули. Китайцы говорят, что наш кошелек, который мы всегда носим с собой, должен быть красного цвета, чтобы привлекать денежки, и он должен пахнуть пачули, туда можно капать капельку эфирного масла, и оно будет притягивать с собой энергию денег. Вот. И один из самых популярных денежных ароматов это апельсин, то есть у всех он, конечно, связан с таким счастьем, щедростью, с изобилием, и апельсин это всегда такой мостик. От, одно, от одного состояния к другому. Это такое масло для улучшения общения. Ну, то есть неважно, как, вот, вот, из, вот мы хотим состояние изобилия. Вот это тоже вот мостик к изобилию. Апельсин, он, кстати, это самая любимая детьми аромат. Специально проводились исследования на этот счет. И один из ароматов, которые нравятся практически всем взрослым. Вот, И цветочные цветочных ароматов да не роли будет очень хорошо для для богатства и роскоши вообще в принципе все вот дорогие масла там корица сандал там тот же ладан все дорогие масла они будут связаны с вот этой дороговизной роскошью и будут привлекать соответствующей энергии что еще хочу сказать хочу сказать что все эфирные масла они имеют свою вибрацию, и эта вибрация гораздо выше, чем просто вот наши человеческие вибрации, значительно. Вот. И, конечно, когда мы используем что-то высоковибрационное, мы поднимаем еще и свои вибрации. Вот. И самое высоковибрационное эфирное масло – это масло розы, то есть тоже такой божественный аромат, его тоже можно использовать и, конечно, в том числе, потому что ну, просто, он просто поднимает нас на всех, во всех вопросах, во всех э, смыслах на новый уровень, на, на, на шаг вперед, на лесенку выше. Вот, собственно, это основное, что я вам хотела рассказать, чем хотела поделиться, и э, я буду очень рада вашим вопросам, э, еще немножечко оставлю этот слайд, и хочу сказать, я очень хочу с вами еще больше поделиться вот этим изобилием, щедростью и э -э -э счастьем. Поэтому я э -э хочу отправить эфирное масло апельсинки по России кому-нибудь, кто задаст мне самый интересный вопрос. Э -э Оставите мне потом свой адрес, и я вам пришлю вот это вот аромат изобилия и богатства. Э -э поэтому я жду, жду ваших вопросов э -э по презентации и не только. Кто, кто внимательно слушал, кто готов, кто смелый, кто хочет масла апельсинки, расскажу, что с ним делать еще более подробно. Более подробно расскажу про все особенности непосредственно апельсина. Вот, и буду очень-очень рада с вами поделиться. Поэтому задавайте ваши вопросы. А пока вы придумываете, я хочу вам пожелать просто шикарного летнего дня, отличного настроения. Хочу вам пожелать, чтобы вы всегда слушали себя, слушали свое сердце, свое тело, свои внутренние голоса, исследовали им, всегда были верными себе, и чтобы именно это помогало вам двигаться вперед, достигать новых вершин, новых побед, чтобы все всегда складывалось самым прекрасным для вас образом. Так, будут ли у нас вопросы? Кто смелый? Вот, Ну, в целом, мы на сегодня заканчиваем. Я вас очень благодарю за то, что вы были со мной, за то, что вы меня послушали, прикоснулись к этой прекрасной теме, интересной, очень глубокой. Ну, в принципе, в принципе на этом все. Я всех-всех благодарю. И желаю прекрасного настроения!